Театром, у меня отношения постоянные. Ну, я пять лет работала заведующей литературной части первого театра. Сейчас я там не работаю, но в театре я бываю регулярно. Уровень фестиваля довольно высокий, есть очень интересные работы. Иногда удивительно смотреть, что это делают любители, а не профессионалы. Мне кажется, что э, непрофессиональные коллективы могут себе больше позволить в плане творчества. Попарались подбирать уровня, конечно, выше немножко. В прошлом году а, больше было представителей самодеятельности, а, школьной или институтской. В этом году один только, у нас только представитель, но он идет вне конкурса. И это представитель очень высокого уровня. А, то есть спектакли более полноценные, более полно, пол, полнометражные, что называется. То есть не коротенькие зарисовочки, как в прошлом году. А, их меньше. То есть отбор был более такой строгий. Ну и... Жюри побольше, более весомые люди, чем их да. были в прошлом году. Мне кажется, уровень вырос по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было очень много. Спектакли, которые, ну, на мой взгляд, недостаточно полноценные по времени. То есть они в основном были полчасовые, 40 минут. В этом году такой спектакль только один. Он был показан в первый день. Все остальные полновесные спектакли взрослые. Это час, час двадцать. Нет совсем длинных, то есть больше полутора часов. Самый длинный был вчера, это «Кечь со смертью». Ну и, и общий уровень самой подготовки, мне кажется, намного выше чем в прошлом году.